Камеры систем видеонаблюдения давно стали привычной деталью внешнего вида административных зданий и многоквартирных домов. Установка камер позволяет обеспечить безопасность жильцов, снизить риск проявления вандализма, угона автомашин и других правонарушений. С чего начать установку видеокамер? Первое – провести общее собрание. Его инициатором может быть любой собственник. На повестку дня надо вынести соответствующие вопросы. Нужны ли камеры и где и в каком количестве их установить? Решение будет принято, если за него проголосуют не менее двух третей собственников многоквартирного дома. Второе. Необходимо определиться с фирмой, которая займется установкой системы видеонаблюдения, или поручить ее установку своей управляющей компании. Деньги, распределенные между собственниками, не так велики, а установка системы видеонаблюдения позволит решить множество важных задач. Твое решение – твоя безопасность.